Что-нибудь? Ничего такого, чего мы не видели раньше. Ты выяснил, что за еда на этих деревьях? Нет, я не уверен. Позволь мне взглянуть поближе. Эй, не торопись. Не нужно подходить слишком близко к этой штуке. Тим, это всего лишь дрон. Я знаю, это Густов, но знаешь ли ты, сколько это все стоит? Я тот, кто должен сообщить о любом ущербе директору Джонсу. Я не хочу становиться на его плохую сторону. Я буду осторожен, клянусь. Хорошо. Мне они кажутся яблоками. Да, мне тоже. Но я бы не хотел это сообщать как факт. А, это должно быть самый скучный пост, который я когда-либо занимал здесь в фонде. Я даже не уверен, что за этой штукой нужно наблюдать. Он никогда не двигается, и мы никогда не узнаем ничего нового о нем или месте, которое он охраняет. Жаль, что я не был здесь, когда они проводили предметное тестирование. Тогда бы я мог увидеть ее в действии. Да, было бы здорово его изучить. Я просто приведу дрон обратно. Подожди. Что это? Какого черта? Это что? Человек там? Нет, этого не может быть. Посмотри поближе. Это не может быть один из наших людей, верно? Гулять в одиночестве по пустыне без предупреждения? Если это так, то у него серьезные неприятности. Пошли охранников, чтобы забрать его. Понял. Внимание всем постам. У нас есть неопознанный объект, двигающийся на юг к базе. Пошлите любые мобильные силы, чтобы забрать сущность. И подготовьте камеру сдерживания для допроса. Ладно. Давай еще раз все повторим. Ты не помнишь своего имени, так? У меня нет имени, и мне нечего вспоминать. Верно. И ты понятия не имеешь, как сюда попал? Нет. Никто тебя не посылал и не высаживал. Я имею в виду, что там нет ничего, кроме песка на многие мили. Как ты мог дойти пешком в одиночку? Я не знаю. Как тебе удалось обойти наш периметр? Мы выставили охрану на каждом крупном пункте доступа. Я здесь, потому что здесь мне нужно быть. Больше я вам ничего не могу сказать. Что, черт возьми, это должно означать? Какую операцию ты пытаешься провернуть? Ты что-то вроде тайного агента другого агентства? Тим, расслабься. «Зачем мы тратим время на этого парня? Он явно какой-то шпион, может быть мятеж хаоса или рука змея, и он явно не собирается говорить. Мы просто должны с ним покончить. У нас нет абсолютно никаких доказательств, что он шпион. Это не имеет значения. Если ты не забыл, эта база и все вокруг нее чрезвычайно засекречены. Фонд просто так его не отпустит». Мы могли бы дать ему амнистию. Почему ты пытаешься его защитить? Почему ты такой параноик? Фонд, вероятно, захочет, чтобы его прикончили. Но сначала мы могли бы кое-что узнать от него. Я не могу учить тех, кто не хочет слушать. Что ты сказал? Ваш партнер прав. Я могу многому научить тебя. Но ты еще не готов услышать мое послание. Хватит загадок. Мы буквально убьем тебя, если ты не начнешь давать нам прямые ответы. Ты это понимаешь? Тим. Дай мне взглянуть на Уриэля. Уриэль? Кто такой Уриэль? Он один из четырех детей. Великий обманщик сбил его с пути. Я не помню, откуда пришел. Кроме того, я был изгнан, и теперь вернулся, чтобы потребовать свой дом обратно. Что? Дай мне взглянуть на Уреля. Ты говоришь об SCP-001? Можете называть его так. Этого не случится. Никому не позволено приближаться к Стражу Ворот ближе, чем на километр. Страж Ворот, а, я вижу. Он его ненавидит. Я думаю, мы должны позволить ему это сделать. Что? Ни в коем случае. Это против протокола. Да что с тобой сегодня? Просто выслушай меня. Мы оба согласны, что его, вероятно, нужно прикончить. Верно? Да. Так почему бы не позволить SCP-001 сделать это? Тогда мы сможем наблюдать его в действии. Нет, не можем. Мне очень жаль, Густав. Перестань. Ты только что говорил, что хочешь увидеть Стража Ворот в действии. Если он умрет, мы сможем использовать его в качестве подопытного. Ну, если мы это сделаем, то это должно быть не для протокола. Фонд этого не одобрит. Скорее всего нас обоих понизят в должности даже за то, что мы просто предложили это. Конечно. Почему ты хочешь увидеть SCP-001? Я живой бог. Добрый пастырь. Добрый пастырь отдает свою жизнь за своих овец. «Хорошо. Начинай идти вперед, к SCP-001. Даже не думай о том, чтобы попытаться убежать. У нас есть вооруженные беспилотники в небе, готовые нанести удар, если ты даже немного отклонишься от курса». «Тим, это действительно необходимо?» «Что со связью?» «Я не знаю. Дроны не реагируют». «Самый красивый из всех Серафимов». Сияя умом и отвагой, его великое сердце наполнилось добродетелями, рожденными гордыней, страх, мужество, постоянство испытаний, неукротимая надежда. Давным-давно он жил во дворце из бриллиантов и золота, где воздух был наполнен хлопанием крыльев и песнями триумфа. Беспокойная душа, воспламененная дикой любовью к свободе, предложил тебе дружбу в обмен на обожание. Что происходит? Ничего хорошего. Забудь. Забудь. Забудь. о моих печалях. Моя вечная мука. Урель. Теперь я перед тобой. Не будем покорять небеса. Для этого достаточно власти. Война порождает войну. Победа – поражение. Побежденный бог станет сатаной. Побеждающий сатану станет богом. Пусть судьба избавит меня от этой ужасной участи. Оставь мое первородство, мой трон на небесных алтарях. Жалость это мое долгое отчаяние, урей. Я, принц, который страдал неправильно, поднимаюсь с каждым падением все сильнее. Прости меня, прости своего брата.